Доброго здравия, уважаемые друзья! Записываю видеоинструкцию, как зарегистрироваться на Аватар Банк для того, чтобы вести учет в личном кабинете своих акций Мегаватт-контракт, которые сделаны... в ну, сами акции на по э, сами акции. Состоят на платформе блокчейн, блокчейн на смарт-контрактах. И для этого у меня брат просто живет в поселке, там плохой интернет. Попросил сделать ему личный кабинет. Я вот копирую ссылку «Аватар Нетворк». Здесь вот есть. Убедите, что вы находитесь на сайте «Аватар Нетворк». «https». Вставляю в другом браузере, нажимаю Enter, здесь выбираю справа вверху русский язык и мне нужна регистрация. Выбираю кнопку регистрация вот здесь. Ввожу email. Email, email у нас вот здесь. Придумываю пароль, повторяю пароль, и проверочный код у нас МОКРМУД, зарегистрировать, сохранить пароль. Все, регистрация прошла, можно закрыть, потому что на почту вся информация придет. Видим успешная регистрация. Вы успешно прошли регистрацию в банке Аватар. Добро пожаловать в Новый мир. Чтобы подтвердить регистрацию, нажмите кнопку ниже по ссылке. Регистрируюсь. Николаев Евгений, все верно. Захожу в мои счета. И здесь создаю кошельки ну, список кошельков, которыми я буду пользоваться криптовалютами и также смарт-контрактами, различными акциями, токенами. Выбираю эфириум. Создать. Видим сразу появляется кошелек Ethereum. Добавляем токены, а, название у нас, а здесь у нас название эфириума, добавляем токены, название мегаватт, мегаватт, Токены выбираем в самом низу. Вот эти мегаватт-контракт. Шестые снизу. Счет выбираем счет эфириума, который при, привязываем к мегаватт-контракту. Поэтому сначала создаем э, кошелек эфириума. Добавить. Все, вот у нас привязался мегаватт контракт. И вот по этому счету можно делать переводы. Ну и, например, получается у меня брат перевел 4120 монет призм. Я беру, считаю следующим образом. То есть центральный банк курс 56,93,72 умножить. На четыре тысячи сто двадцать монет он мне перевел. Я получаю двести тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят один рубль. Делю на пять. <coughs> получаю сорок шесть тысяч девятьсот шестнадцать контрактов. Ну и обычно округляю до пятидесяти сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят и перевожу ему скопировано захожу к себе в личный кабинет мои счета отправить кнопка Кому отправить и сколько? Сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят, сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят контрактов. Пароль вводим и пишем комментарий. Нажимаем перевести. Видим, что по почте. Да, его почта. Подтвердить. И закрыть. Все улетело. Перевелось. Теперь ждем когда у него здесь произойдет пополнение. Ну, в принципе, это происходит недолго. Вот таким образом приобретается мегаватт-контракт за призм. Либо за наличные деньги, либо за другие какие-то, яндекс-деньги и так далее, и тому подобное. <coughs> Рекомендую всем приобрести мегаватт-контракты. Сегодня 15 марта, последний день покупки мегаватт-контрактов по цене 5 рублей. Завтра уже будет 1 мегаватт-контракт, стоит 10 рублей. Так, давайте здесь еще обновим. Здесь тоже еще не списались. Как купить мегаватт контракта YouTube? Ага. Видеоролик. Провернушкин. Уже ролики такие есть, мною записанные. Что-то у нас не происходит. Передача. А нет, все. Транзакция прошла. Видим 46,950. Две минуты. Здесь переходим на счет. Видим 46,950 поступило. Вот так легко и просто приобретаются мегаватт контракта. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.